Классические рецепты иногда можно чуточку упростить, если нет времени или желания долго возиться на кухне, я покажу, как приготовить драники, вариант для ленивых очень классный, быстрый и вкусный. Этот рецепт хорош еще и тем, что тут нет яйца или каких-то других ингредиентов, так что получается очень бюджетный обед или ужин, подавать к столу драники лучше всего горячими. Дополнив соусом по вкусу или овощами, запоминайте рецепт, когда-нибудь пригодится. Список ингредиентов в конце видео. 1. Картофель вымойте, очистите. 2. Натрите на терке или измельчите в комбане. 3. Выложите в миску с холодной водой и оставьте минут на 5. 4. Переложите на чистое полотенце, заверните и выжмите хорошо остатки жидкости. Вкусняшки, подписавшимся. 5. На сковороде разогрейте сливочное масло. 6. Выложите картофель и распределите ровным слоем. 7. Жарьте до румяности, после аккуратно переверните. 8. Посолите и поперчите по вкусу. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Как и обещали, расскажем ингредиенты. Картофель 2-3 штук, сливочное масло 50 грамм, соль и перец по вкусу, количество порций 2. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Заходите в гости.